и даже до самой и находки. Примерно где-то 200-250 человек с различных буквально регионов нашей России. Приезжают из Владивостока, из Красноярска, из Саратова, из Самары, Сургута, Хантамантийска. Ну, то есть практически все регионы. Интересно бывает, обычно, если люди приедут на один, на два симпозиума, потом, как правило, они уже приезжают на все, на все симпозиумы, потому что они знают, что они здесь получат много нового, у нас доктора из-за из рубежа приезжают. Всего будет у нас участвовать 8 докладчиков. Первый день – это иностранцы, один докладчик из Австрии, один из Греции. Очень интересные докладчики с большим количеством материала и научного, и практического. И во второй день будет полностью занят докладчиками из России. Чтобы записаться на симпозиум, пожалуйста, нажмите на ссылку под этим видео.